Итак, что нужно сделать для того, чтобы система позволяла нам в режиме РМК распечатать комплект документов? Давайте уйдем в администрирование, продажи и вот здесь у нас с вами есть очень интересная возможность, называется настройки РМК. На самом деле, строго говоря, вот до этого момента мы РМК не настраивали. Мы с вами все, что делали, это настраивали дополнительные права пользователя и либо позволяли пользователю, либо мы ему не позволяли пользоваться тем или иным функционалом, который нам предоставляет рабочее место кассира. А сейчас мы с вами именно будем настраивать функционал. Итак, давайте уйдем в настройки «РМК». И мы видим, что у нас в системе сейчас ни одной настройки РМК нету. И те настройки РМК, тот режим РМК, которым мы пользовались, это всего лишь настройки по умолчанию. Давайте посмотрим, какие возможности нам система предоставляет по настройкам РМК. Так, давайте я укажу наименование. Что нас интересует. На самом деле, вот именно здесь собраны все возможности по настройке, все технические средства. Итак, что я здесь хотел бы отметить? Хотелось бы объединять позиции с одинаковым товаром. Я не обратил ваше внимание, но у нас с вами при выборе одинаковых позиций в чеке просто в чек добавлялась еще одна строка с количеством единиц. Давайте будем объединять такие строки. И вот здесь вот у нас есть опция. При возврате распечатывать пакет документов. Хорошо. Дальнейшие настройки я сейчас в них вникать не буду, потому что они для нас не являются необходимыми в рамках нашей цели по отражению в системе сквозного примера учета. Нам по большому счету необходимо иметь возможность в режиме РМК распечатывать пакет документов. Поэтому нажимаю записать и закрыть и нажимаю применить настройку тем самым эта настройка э, применяется для используемого мной текущего рабочего места. Про рабочие места я чуть выше рассказывал хорошо давайте теперь попробуем отразить в системе еще один возврат итак, продажи РМК регистрация продаж возврат ну давайте возвратим опять что-то из чека номер 4. Будет возврат по причине брака. Отлично. Теперь мы с вами видим, что система нам сгенерировала весь необходимый пакет документов акта возврате. Хорошо.